Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 16-й вариант из сборника Ященко. У на 36 вариантов от 2023 года. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Мат Давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. В этот раз у нас как в 15-м варианте счетчики. Счетчики это определенный геморрой, к сожалению. Что тут нужно знать? Первое. У вас по полугодиям ценники установлены. То есть первое полугодие, второе полугодие. У вас есть однотарифный, двухтарифный и трехтарифный вариант учета оплаты электроэнергии. То есть надо понять, по какому у нас Петр Сергеевич живет. Живет он по трехтарифному учету. То есть использовать мы будем вот эту часть для начала по ценам. Дальше. Приведена диаграмма, соответственно, расхода электроэнергии в зависимости от временного диапазона. И вот в первом необходимо расставить соответствие между периодами и характеристиками. Что у нас есть? Во-первых, отметить, то есть вот февраль-март, это второй-третий месяц, то есть смотреть вот этот диапазон будем. Май-июнь, это пятый-шестой месяц, то есть смотреть вот этот диапазон будем. Дальше, июль-август, 7-8 месяц. Ну, вот этот диапазон смотреть будем. И октябрь-ноябрь, это 10 и 11 месяц, соответственно, вот эта часть. Что мы здесь видим? Так, максимально уменьшился расход в пиковой зоне. Пиковая зона, это вот она у нас. Соответственно, смотрим вообще, где уменьшился. Во втором-третьем уменьшился, да, в пиковой зоне. Дальше, соответственно, в пятой-шестой у нас в пиковой зоне увеличился, не подойдет в любом случае, в 7-8 резко уменьшился, вот скорее всего 7-8 как раз и будет, ну и в 10-11 в принципе нет, увеличился. Именно максимально как раз говорит о том, что у нас получается единица уйдет в июль-август. Все, подписали, теперь вот эту часть не рассматриваем. Дальше. Расход уменьшился во всех трех тарифных зонах, но больше всего в ночной зоне. Ну, это, в принципе, я вот когда смотрел, это февраль-март. Все убрали, тоже отметили себе. Расход в пиковой и ночной зонах увеличился одинаково. Тут у нас, в принципе, получается октябрь-ноябрь. Ну, вот мы видим, что одинаковое увеличение произошло, поэтому сюда идет троечка. Ну, и остаток четверка. То есть, в принципе, не столько сложно, сколько надо очень внимательно смотреть на графики. Дальше. В каком месяце 2021 года расход на электроэнергию был наименьший? Что мы видим? У нас идет, соответственно, второй же полугодие, да? Нет, у нас вообще не говорится про полугодие, То есть, просто все 12 месяцев мы должны посмотреть и глянуть, где наименьший будет. Ну, в принципе... На скидку, вот так, визуально, наименьшее либо седьмой месяц, либо восьмой месяц. Причем, да, это будет восьмой месяц, потому что там расход в пиковый меньше, чем в седьмом месяце. Соответственно, это восьмой месяц. Считаем. Какие у нас точки? У нас вот точка. Мы видим, что между 30 и 40 5 клеточек. То есть 40 минус 30 делить на 5 это 2. То есть одна клеточка это двоечка. Соответственно, здесь будет 32 Дальше, что у нас? Вот значение. Это, соответственно, 22. И вот значение. Это, соответственно, 18. Нам как раз необходимо киловатта указать. Поэтому мы просто считаем 18 плюс 22 плюс 32. То есть это 40. Это 72. Вот ответ на второе. Дальше. Сколько рублей должен заплатить? Был бы Петр Сергеевич за электроэнергию, израсходованную в июне, если бы пользовался однотарифным. То есть, опять геморрой. Опять сидеть, смотреть, сколько он там порасходовал. У нас с вами еще раз кто? Так, у нас с вами июнь. Июнь, получается, это шестой месяц. Давайте это сотрем, чтобы нам не мешалось. То есть, в шестом месяце у нас, соответственно, 1 расход, два расход и три расход. Надо записать. В первом случае 20, во втором 28, в третьем, соответственно, 54. Так как считаем по однотарифному, то надо просто сложить киловатты. И, соответственно, умножить на стоимость по однотарифному. А по однотарифному у нас с вами идет 5,47. Потому что июнь это еще первое полугодие. Соответственно, на 5,47 умножаем. Ну, что тут получится у нас? Получится 102 на 5,47. Арифметику мы пропустим. Сразу запишем ответ. Так. Записали. дальше на сколько процентов больше бы заплатил Петр Сергеевич за электроэнергию, израсходованную в марте, если бы пользовался двухтарифным учетом? Ответы круглите до десятых. Я, если честно, не понимаю смысл использования. Но вот когда шины, там хотя бы предыдущую шину используют для дальнейшего задания, условно вот одно посчитали и дальше разделяется задание. А тут вот, в июне посчитай, в марте посчитай, в феврале посчитай. Зачем? Это же просто проверка зрения. То есть, никакой математической, педагогической нагрузки тут нет. Ну, педагогическое вообще не может быть, конечно. Это надо условия составлять <laughs> с воспитательным подтекстом. Ну, ладно. То есть, бред сивой кобылы. Я говорил в прошлом варианте. И в этом гори в аду тот кто составлял это. Так, у нас март. Ну, давайте смотреть. Март это, соответственно... Третий месяц. Что у нас есть? Вот раз расход. Это 34. А, вот два расход. Это соответственно. Так. Правильно же посчитал? 34. Да. Здесь соответственно 42. И здесь получается 48. 40... 8. Угу. Причем у нас есть ночная, полупиковая и пиковая. Вот смотрите, тут еще какой нюанс. В двухтарифном дневная зона, вот эта вот дневная, она включает в себя полупиковую и пиковую в трехтарифном. Это надо будет учитывать. То есть у нас есть ночная, у нас есть полупиковая, есть пиковая зона. Ночная это у нас точечки такие маленькие. да, Соответственно, 34. Полупиковая это сплошная. Соответственно, 48. Да? Пиковая это штришки. Соответственно, 42. Так, хорошо. Теперь расставляем стоимости по таблице. Ночная 2.13... Полупиковая 5.47, ну и, соответственно, пиковая 6.57. Отличие здесь будет те же самые 2.13, а здесь будет 6.29. И что нам сейчас нужно? То есть это трехтарифный, это четырех, двухтарифный точнее, четырех нету. То есть мы считаем стоимость трехтарифным, то есть это 2.13 Умножить на 34 плюс там, 48 на 5,47 плюс соответственно 42 на 6,57. Нам надо посчитать. Считаем то же самое для двухтарифного. У него получается 2,13 на те же самые 34 плюс 48 до 42, то есть там, 90 на 6,29. Вот мы посчитаем, а потом дальше будем вычитать проценты. Ну вот, собственно, я посчитал. Я думаю, вы простите мне, что я арифметикой не занимаюсь. Вот у нас, если считать тройной, вот если считать двойной, соответственно, тариф. Итоговая сумма по тройному и итоговая сумма по двойному. Дальше в чем смысл. Вам говорят, надо посчитать, насколько бы процентов заплатил больше, если бы пользовался двухтарифным. Сравнивается с той суммой, которая платится сейчас, то есть с трехтарифной. Соответственно, она принимается за 100%. Ну а новая сумма, которую заплатили бы, это x%. процентов. Соответственно, чтобы найти x, тут все достаточно просто. 638,52 умножаем на 100 и делим на 610,92. В данном случае считать до бесконечности не надо, потому что в ответ необходимо указать сумму до десятых. А там, если до десятых посчитать, будет 104,51. Ну, то есть не до десятых, конечно же, мы считаем до сотых, потому что при округлении до десятых мы смотрим как раз цифру сотых. Там у нас единица, поэтому округляется до меньшего, то есть это сто 104,5%. Ну и, соответственно, если было 100, стало сто 104,5%, то разница составляет 4,5%. Вот, в принципе, опять сплошная арифметика. Вот я смотрю на эти задания, и я не понимаю их смысл действительно. Дальше. Соседи Николая Андреевича, семья Сидоровых. Почему Николай Андреевич? Был же Петр Сергеевич вроде как. А, был Петр Сергеевич. Ну ладно, бог бы с ним, Николай Андреевич теперь у нас. Исходя из данных по расходу электроэнергии за 2021 год, рассчитали средний расход в месяц по тарифным зонам. Предполагают, что в 2022 такой же средний сохранится. При этом стоимость киловатта будет как во втором полугодии 2021. Ну и надо узнать, соответственно, самый выгодный вариант. Однотарифный, двухтарифный или трехтарифный. Для семьи Сидоровых за 12 месяцев. И указать вот один из шести вариантов. Что у нас получается? У нас есть ночная, полупиковая и пиковая. Да? То есть опять пишем ночная, полупиковая и соответственно пиковая. У нас есть с вами расход 18, 51 и 76. Ну и есть конечно же однотарифный, двухтарифный и трехтарифный. Счетчик. Смотрим. Теперь используется второе полугодие. То есть, вот эта штучка у нас используется. Ну, в однотарифном все нормально. там Везде 5,66. Дальше. В двутарифном 2,32, 6,51. То есть, 2,32,6,51. Ну, и в трехтарифном, соответственно, что у нас там? 2,32, 5,66, да, и девять так записываем 2 32 5 566 и 6 получается 79 я надеюсь я нигде не напортачил 566. 679 61 да вроде все нормально но ну, а дальше что мы делаем мы считаем просто у нас однотарифный что получается там просто 18 плюс 51 плюс 76 умножили на 566 двутарифный считаем также то есть у нас 18 умножается на 232 а 51 плюс 76, то есть там где полупиковые пиковые в сумме, на 6,51. Трехтарифный. Там каждая по-своему. То есть 18 на 2,32. Дальше 51 на 5,66. Ну и соответственно 76 на 6,79. И нам надо вот это все хозяйство посчитать. Так, в однотарифном у нас получается 820,7. В двухтарифном у нас получается 41,76 до 826, 868,53. И в трехтарифном, если посчитать, 846,46. Ну, примерно так. Естественно, можно немножечко накосячить. Особую роли это не сыграет. Почему? У нас вот самый дешевый вариант. Соответственно, за год будет 12 на восемьсот двадцать целых семь десятых. Ну, если это все хозяйство умножить, мы получаем 980 сорок восемь, четыре десятых. Вот такую сумму придется заплатить за год. Понятно, что она лежит в диапазоне от 5 до 10 тысяч, соответственно, это второй вариант ответа. Вот такое вот геморройное первое, ну, точнее первые пять заданий, как я говорю, я смысла вообще не вижу в них, и надеюсь, оно вам не попадется, потому что вероятность накосячить просто в арифметике огромная по невнимательности, плюс вот эта бестолковая проверка зрения, плюс вот у меня разбор обычно варианта УГ на 30 минут от силы. А тут я 15 минут на первую часть только потратил. Ну, это бред сивый кобыл, если честно. Давайте дальше быстро пойдем. Найдите значение выражения. Что надо сделать? Естественно, приводим к общему знаменателю. Здесь на 4 умножили, здесь на 5. Чтобы общий знаменатель 60 получить. То есть, 80 плюс 25 делить, соответственно, на 60. Так, 8 на 25. Ну, и тут 16 у нас одиннадцатых. Получается, 33 на 16 60 на 11 естественно сокращается естественно сокращается естественно сокращается получается 4 пятых что в свою очередь дает 0,8 записали на координаты прямой отмеченной точки так найдите минус 1,5. тут просто надо в порядке возрастания расположить числа. первое будет минус 11 пятнадцатых Потом, соответственно, минус 115 Можно дальше не смотреть, потому что мы понимаем, что оно второе по счету. А второе по счету у нас B. Соответственно, записали ответ. Дальше, найдите значение выражения. Что мы видим? У нас корень идет одинаковой степени в произведении. Соответственно, мы можем занести все под один корень. То есть, записать вот в таком виде. Ну, понятно, что 9 на 2 это 18. Получаем 18 на 14 на 14. А корень из 14 в квадрате, это само 14. 18 остается умножить на 14, это 252. Записали. Решите уравнение. Обычное ли квадратное уравнение, то есть все переносим в левую часть, не забываем знаки менять. Вот мы единицу перенесли с минусом, она была с минусом, стала с плюсом. Минус 4 плюс 1, это минус 3. Получается вот такое. Дальше, произведение корней по тереме вето здесь, соответственно, двойка, а сумма корней получается, нет, сумма корней, простите, двойка, а произведение корней минус тройка, то есть корни 3 и минус 1. Можете считать по дискриминант, если вам так удобнее. Дальше указать надо меньше из корней, поэтому минус 1 и будет. Дальше вероятность того, что шариковая ручка новая пишет плохо 14 сотых. Берется одна шариковая ручка, необходимо найти вероятность того, что она пишет хорошо. Событие того, что она пишет хорошо, противоположно событию тому, что она пишет плохо. Поэтому ее вероятность находится как единица минус вероятность того, что она пишет плохо. То есть в данном случае 0,86 сотых. Дальше. Установите соответствие между формулами, которые задают функции, и графиками. Да? Ну Что у нас с вами тут есть? У нас представлены везде гиперболы. Что нужно понимать? Стандартная гипербола проходит через точку 1.1. Вот она вот так вот выглядит. Ну и соответственно есть симметричная ее часть. Вот так вот она пойдет. А если эта точка начинает удаляться, то у вас в числителе... По модулю число больше единицы, вот, например. Уже можно сказать, что В это третий номер, точнее, ну да, только не В, а Б. Ну ладно, вот у нас видите отсюда удалилось, поэтому второе это В как раз. Так, если начинает приближаться, то число по модулю больше единицы в знаменателе, как вот здесь, то есть это у нас А. Ну, а если удалилось, да еще и перевернулось, как вот здесь, то мы получаем, во-первых, по модулю число в числителе больше, во-вторых, минус присутствует. Минус как раз дает отражение относительно оси симметричное. Это у нас, соответственно, b. Поэтому, если нам надо a, b, v записать, мы запишем 1, 3 и, соответственно, 2. Дальше. Потенциальная энергии есть формула, пользуюсь формулой, надо найти массу. Самый простой вариант в данном случае выразить. Масса у вас на g и h умножается. Значит, при выражении будет противоположное действие делать, То есть, делиться. А дальше подставляем, то есть, 196 делить на 9,8 и на 5. Ну, в данном случае получается 196 делить там на что? На 1098 и делить на 2 на... 49. То есть, если поделить, получается 4. Дальше. Укажите неравенство решения, которое изображено на рисунке. Ну вот смотрите, у вас есть точка 0, точка 4. То есть, это нули, скажем так, функции, ну не в данном случае не функции, выражения, которое представлено слева от нуля. Если взять вот это выражение и, например, вот это, x квадрате равно 16, на выходе дает корни плюс-минус 4, а у вас 0 4. То есть, уже вот эта часть и вот эта часть. Дальше, второй момент, который надо учитывать. Вы спокойно берете число, в данном случае, ну вот возьмите единицу, подставляете. То есть, 1 в квадрате минус 4 умножить на 1. Это будет 1 минус 4. То есть, получается минус 3. В данном у нас отрицательные числа будут. Значит, здесь будут положительные по чередованию. То есть, выбрали... Те отрезки, ну промежутки в данном случае, вообще открытые, закрытые лучи, у которых значение выражения принимало положительные. То есть больше нуля. Где у нас с вами больше нуля? А вот, видите, больше нуля ищут. Поэтому это третий вариант ответа. Дальше. В ходе распада радиоактивного изотопа масса уменьшилась вдвое, каждые 6 минут уменьшалась, точнее. В начальный момент масса изотопа 640, найдите массу изотопа через 42 минуты. Самый простой вариант, сидим, уменьшаем, во сколько там надо, в два раза, ну окей, то есть будет 320, потом, соответственно, 160, 80, 40, там 20, 10, пока остановимся. У нас же каждые 6 минут, то есть 6, 12, 18, 24, 30, 36, ну давайте еще раз уменьшим, 42 это 5 Понятное дело, что можно считать по-другому, можно геометрическую прогрессию расписывать. Но, по-моему, зачем мучиться, если можно вот так вот. Дальше треугольник АБС, угол С90М, середина стороны АБ, и надо найти СМ. Единственное, что тут нужно помнить, что медиана в прямоугольном треугольнике опущенная из вершины прямого угла, как вот здесь получается СМ. Она равна половине гипотенузы. Все. То есть, если у вас гипотенуза 64, ее половинка 32. Здесь тоже тогда будет 32. Это просто свойство, которое надо запомнить. Дальше. Касательный в точках А и Б к окружности с центром в точке О пересекается под углом 56 градусов. Найдите угол АБО. Естественно, рисунок я не вставил, поэтому придется рисовать самому. Ну вот у нас окружность. Предположим, раз касательная, соответственно, два касательные. Помним, да, что если провести радиусы в точку касания, они перпендикулярны касательной. Это стандартное. Точки у нас здесь А, Б. Соответственно, пересекаются в точке О. Найдите угол А, Б, О. Да? Нет, не, не. К окружности с центром О... Пересекается в какой-то точке. Давайте Q. Ну вот, хорошо. Здесь получается 56 градусов. Все. Радиусы, естественно, равны. Значит, вот эти углы тоже между собой равны. Ну вот смотрите. Для начала угол АОБ будет вычисляться как 180 минус 56. Это, соответственно, 124 Потому что сумма углов четырехугольника АОБК у нас 360 градусов, как у любого выпуклого четырехугольника. А два угла у нас прямые, то есть мы сразу их убираем, на два оставшихся остается 180 градусов. Ну, поэтому мы 180 минус 56 и делаем. При этом у нас угол АБО, он соответственно равен углу ОАБ. Потому что у вас ОА и ОБ радиусы, то есть треугольник равнобедренный получается. И чтобы их вычислить из 180, опять же вычитаем угол АУБ и делим спокойненько на 2. В данном случае получается 28. Конечно, можно было таким геморроем не страдать. Можно было сразу порассуждать, что угол а б равен сумме углов ААБ на ОАБ и ОБА. Но я думаю, многих это запутало, поэтому приходится вот по действиям делать и не париться. Высота равнобедренной трапеции, приведенной из вершины C, делит АД на отрезки 8 и 17. Найдите длину основания BC. Но опять же, достаточно просто решается. У вас трапе... трапеция равнобедренная. А, b С, Д. Что получается? Вот опустилась высота С, она поделила на отрезки 8 и 17. То есть мы можем поставить 8 17. Но тогда если вы опустите высоту вот здесь, например, BM. Дело в том, что отрезок AM и HD будут они равны между собой. Из-за того, что трапеция равнобедренная, обе высоты. AB равно CD. Ну, трапеция равнобедренная, то есть BH и БМ точнее и CH равны, так как это высоты одной и той же трапеции. Ну и вот у вас по гипотенузе какие-то а треугольники равны. То есть треугольник АБМ и CHD. Раз они равны, то получается, что АМ равно HD. Ну и окей, у вас получилось здесь 17. То есть вот этот 17, а вот этот 8. такой может быть? Но нет, не может быть. Поэтому расставляется соответственно наоборот. Здесь 8, здесь 17. Понятно, что это тоже 8. Тогда вот этот отрезок 17-8, минус то есть 9. Ну и понятно, что BCHM обычный прямоугольник. Значит, BC будет также 9. Записали. Дальше клетчатая бумага с размером клетки 1х1 изображен треугольник, надо найти площадь. Площадь треугольника вычисляется самая такая. Избитая ногами формула. Это половина произведения длины страны То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 клеток. На проведенную к этой стране высоту. 1, 2, 3, 4, 5 клеток. То есть в данном случае получается 15 клеток. Сторона клетки у нас единица, то есть площадь клетки 1 на 1, поэтому, соответственно, нажать ни на что не надо. Так будет 15. Дальше. Какое из следующих утверждений верно? Диагонали ромба равны. Нет, диагонали ромба не равны. Ну, не всегда точнее. Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту подобия. Нет, оно равно квадрату коэффициента подобия. Треугольники против большего угла лежит больше стороны абсолютно верно. Дальше. Решите систему уравнений. Какой у нас есть самый простой способ? Конечно, можно использовать теорему Виета. То есть, в чем смысл всего данного мероприятия? Мы спокойненько берем, умножаем на 2 второе уравнение. То есть пишем. 2ху равно 16. Дальше что делаем? Складываем первое и второе уравнение. То есть, х в квадрате плюс 2ху плюс у в квадрате равно там 65 плюс 16, то есть 81. Ну, а здесь ху равно 8. Мы видим здесь полный квадрат. То есть, мы можем записать, что х плюс у равно ну, точнее, сначала в квадрате, конечно, лучше написать, чтобы не запутаться. x, y равно 8. Дальше что? Ну, понятно, если квадрат равен 81, то x плюс y – 9, х плюс у минус 9, ну и x, y равно 8. То есть, вот как раз, как я и говорил по тереме Вьета. То есть, сумма корней, например, 9, произведение 8. Корни подбираются легко. Это 1 и, соответственно, 8. Но не забываем, что 8 и 1 тоже самое дадут. И наоборот. А, сумма минус 9, произведение 8. То есть, минус 1, минус 8 подбирается легко. Но не забываем про симметрию. То есть, минус 8, минус 1 тоже работают. То есть, вот у вас 4 пары корней получилось. Ну и соответственно, в ответ вы их и записываете. То есть... 1, 8, 8, 1, минус 1, минус 8, минус 8, минус 1. Кому тяжело решать так? Вы просто берете и две системы решаете. То есть, x плюс y равно 9, x, y равно 8, первая система. И x плюс y равно минус 9, x, y равно 8. Как они решаются? Ну, естественно, вы выражаете, например, вот здесь y подставляете во вторую, во второе уравнение. То есть решаете обычное квадратное уравнение и находите потом иксы. Со вторым делается то же самое. Но, ну, по-моему, красивее решение с использованием теоремы Виетна. Дальше. Первый рабочий за час делает на 6 деталей больше, чем второй, выполняет заказ, состоящий из 140 деталей на 3 часа быстрее, чем второй. Сколько деталей в час делает первый рабочий? Ну хорошо, пусть у нас вот есть первый рабочий. То есть давайте детали в час, время на заказ. Он делает x штук деталей в час. Соответственно его время 140 делить на x часов. Второй рабочий, он делает на 6 деталей меньше, то есть x минус 6. То есть, его время 140 на x минус 6 часов. А разница во времени составляет 3 часа. То есть, если мы из большего времени вычтем меньшее время, мы получим как раз те самые 3 часа. Вот обычное уравнение, которое надо решить. Ну что тут, к общему знаменателю, естественно, приводить. То есть, минус 140 x плюс 140 умножить на 6 и равно, соответственно, 3 на х в квадрате минус 6х. Эти взаимуничтожаются, на 3 поделим. И получается у нас с вами х в квадрате минус 6х а, минус, получается, 280. Да. По дискриминанту. Даже не по дискриминанту, давайте, а по четверти. То есть половину от 6 это 3, 3 в квадрате 9. Плюс АЦ, то есть 280, это 289, соответственно, х с одной стороны это 3 плюс 17, делить на 1, то есть это 20. Вот 20 деталей в час он у нас с вами делает, потому что второй х у нас будет меньше нуля. Вот, в принципе, все решение для данного. Кто не знает четверть дискриминанта, не парьтесь, решайтесь через обычный дискриминант. Можете погуглить за четверть. Немножко проще, числа поменьше, но смысл тот же самый абсолютно. Дальше, 22. -й. Постройте график функции. Определите, при каких значениях k прямая y равно kx имеет с графиком ровно одну общую точку. Сначала выполним определенные преобразования. То есть мы возьмем и спокойненько в числителе, точнее в знаменателе x вынесем за скобку. Остается 7х минус 6. Вот они сокращаются. И по факту нам надо начертить 1 делить на х. Но при этом мы учитываем, что 7х минус 6 не равно нулю. То есть х не равен 6 седьмых. У тогда не равен. Вот если мы вот сюда подставим 6 седьмых. То есть 1 делить на 6 седьмых это 7 шестых. Это для себя сразу учили. График функции у... Равно единица делить на x. Это обычная гипербола. То есть пишем x, y. Давайте единицу возьмем вот так. Она естественно проходит через единицу. И вот у вас пошла гипербола ваша. То же самое здесь. Вот она пошла. При этом мы берем 6 седьмых. Где-то вот здесь точку. И соответственно получаем пустую. Здесь 6 седьмых. Здесь 7 шестых. Дальше нас спрашивают, при каких значениях k прямая y равно kx с графиком ровно одну общую точку имеет. Она имеет одну общую точку, когда она как раз проходит через вот эту пустую. То есть вот эта точка будет единственной общей. Тогда мы можем взять спокойно вот эти координаты поставить в уравнение прямой. То есть вместо y пишем 7 шестых, вместо k пишем k, конечно, вместо x 6 седьмых. И для того, чтобы найти k мы 7 шестых. Поделим на 6 седьмых и получаем 49 шестых. Вот, в принципе, при этом значение K у нас будет иметь ровно одну общую точку. Отрезки AB и DC лежат на параллельных прямых. А отрезки AC и BD пересекаются в точке M. Найдите MC, если AB 15, DC 30, AC 39. Давайте нарисуем параллельные прямые и какие-нибудь отрезочки, чтобы они пересекались. У вас соответственно а ну и там cd как раз получается что от и bD пересекаются пересекаются в точке м известно что а 15 dc 30 от 39 давайте сразу возьмем здесь x а здесь 39 минус x что у нас есть? У нас есть параллельность, то есть АВ параллельно СД. В таком случае получается, что угол, например, БАМ равен углу МСД, как накрест, лежащий при этих параллельных и секущий АС. Дальше. Первый пункт. Второй пункт. У нас угол АМБ равен углу ДМС как вертикальный. В таком случае по двум углам треугольник АМБ подобен треугольнику ДМЦ. Четвертое. раз они подобны, то у нас есть отношение сторон. А именно вот третий уголочек вот этот равен вот этому, соответственно стороны против них и относятся. То есть у нас АМ относится к МЦ так же абсолютно как АБ относится к dc. То есть 15 к 30 это 1 к 2. То есть мы с вами получаем 39 минус x делить на x равно 1 к 2. Ну вот отсюда все спокойно решается. То есть там 78 у нас равно 3 х х x равно получается скольки там 20, соответственно 6. То есть, 26 и 13. Да, все верно. Вот и все. Все решение для данного номера. В острогольном треугольнике АВС проведены высоты. Докажите, что углы так равны. Хорошо. Нарисуем остроугольный треугольник. Пусть он выглядит вот так. Ведем обозначение АВС. Ну и, соответственно, высота АА1 с перпендикуляром и высота ВВ1. Нам необходимо доказать, что угол B, B1, A1, B, B1, A1, то есть вот этот уголок равен углу B, 1 То есть вот этому уголочку. Давайте точку пересечения высот возьмем за какую-нибудь буковку, например, K. Хорошо. Что у нас с вами Здесь, в принципе, есть. Есть самый простой вариант доказательства. Ну, например, угол АКБ1 равен углу БКА1 как вертикальный. То есть у вас вот этот уголочек равен вот этому. При этом угол АБ1К... Равен углу, соответственно, БА1К. Так как проведены высоты, они по 90. То есть, в таком случае у вас треугольник akb 1 Подобен треугольнику БКА1. Из подобия что у нас получается? Ну Напротив прямых углов у нас лежит АК и bk То есть, мы пишем, что АК... Относится к БК. Так же, как вот, то есть, вот здесь уголочек равен вот этому, соответственно, КБ1 относится к КА1. Немножко переделаем это равенство, то есть мы напишем, как АК относится к КБ1. То есть АК. Ага. Так же, как БК. К К А1. Учтем, что угол А К Б равен углу Б1 К А1, как вертикальный. И по отношению двух сторон и равенству углу между этими сторонами, у нас треугольник А будет подобен треугольнику b 1 К 1 Ну а там получается, так как... АК, то есть вот эта сторона, относится к вот этой стороне. А вот эта сторона, давайте двумя кружочками, вот к этой стороне. То напротив этой стороны вот этот угол равен углу, который лежит напротив этой стороны. То есть отсюда можно сказать, что угол ВВ1А1 равен углу ВАА1. То есть просто внимательно смотрите, какие стороны равны. В равнобедренную трапецию, периметр которой 20, а площадь тоже 20, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки пересечения диагонали трапеции до меньшего основания. Давайте нарисуем окружность. Хотя это в принципе не обязательно, но пусть будет. То есть раз, два. Вот такая у нас получилась трапеция. Здесь А, Б, С, Д. Ну вот смотрите, какие у нас с вами есть нюансы. Первое. Если в четырехугольник можно вписать окружность, то сумма противоположных сторон равна. То есть, Б, С плюс А, То же самое, что А, плюс С, У нас периметр 20, то есть, каждая из этих сумм будет по 10. Так как трапеция равнобедренная, то значит А, Б, так же как и С, Равно 5. То есть, здесь можно взять 5, здесь можно 5. Здесь, кстати, можно взять x. Здесь 10 минус x. Второй момент, какой у нас с вами. Площадь как вычисляется? Площадь, соответственно, это полусумма оснований на высоту. Полусум оснований это половина от 10. То есть, опять же, 10 делить на 2 умножить на высоту какую-то будет также 20. Отсюда легко находится h. То есть высота 4. Есть если мы проведем, например, BM, она вот будет равна 4. Проведем CH, она будет равна 4. Но опять же, что у нас получается? Мы спокойно можем с вами найти AM и HD, используя прямоугольный треугольник. Они, естественно, равны между собой. Почему? Трапеция равнобедренная, то есть по гипотенузе. И качество треугольники равны между собой. А вычисляются они как 5 в квадрате. Минус 4 в квадрате, то есть 3. То есть у вас здесь отрезок 3, здесь отрезок 3, здесь отрезок x. То есть вы можете расписать, что 2x плюс дважды на 3 в сумме 10 дают. То есть получается отсюда, что x равен 2. То есть bc у вас 2, а d в таком случае 8. Подписали себе 2,8. Ну, а теперь рисуем спокойненько диагонали. Что можно сказать? Пусть здесь F -точка. Через F тоже попустим два перпендикуляра. Здесь H, здесь какая-нибудь L. То есть, понятное дело, что у вас треугольник BFC, он подобен треугольнику AFD. Подобие строится элементарно. Вот здесь угол равен вот этому, как накрест лежащий при параллельных этот угол. Вот этому, ну вот у вас подобие. Соответственно, мы можем сказать, что BC относится к AD, это вот наше 1 к 4, также абсолютно как HF относится к FL, то есть как высота относится. Мы знаем, что вся высота HL равна 4. То есть здесь получается какой-нибудь Y, Здесь 4y, ну потому что отношение у нас 1 к 4, то есть 1y к 4y. Ну и тогда y плюс 4y это 4, отсюда y равен 0,8. То есть это и есть наше расстояние hf. В принципе, вот оно все решение для данного задания. Ну и для данного варианта. Я наконец-то отмучил эти счетчики, это что-то с чем-то. Надеюсь, вы поблагодарите меня лайком, подпиской. Обязательно пишите комментарии, даже простого спасибо в комментариях уже достаточно, чтобы YouTube зашевелился и сказал, что меня смотрят, его надо продвигать. В принципе, все. До новых встреч, дорогие друзья.